перцы сладкие в середине июля Да, это топ сад добрый день господа так итак мы сейчас сделаем небольшой обзор того что у нас растет теплицы вот вот эти томат ой извините вот эти перцы э -э темп от фирмы партнер Следующий перец лосанта, будет красный. Смотрите, какие громадины. Ну это уже какие-то хоботы у слонов. Не а понимаю. здесь, вот он же, да. Ну, это что-то инопланетное. Смотрите, что творится. И это все благодаря теплым, высоким грядкам. И вот. Ну тут там они там в землю там. упираются. Уже да. Обязательно пускайте. Подпускайте, пожалуйста, две капли, две капельные ленты, обязательно. Перец Дольче Итальяна от биотехники. Итальяна, мать. Да. Здесь красный бизон. У нас потом покраснеет. И мы его с вами скушаем да. слопаем. Но Это небольшой обзор Мы сделали, когда перцы Будут уже окрашиваться Мы сделаем видео И посмотрим их уже В полной красе Но на самом деле эффект состоит в том Что теплые грядки с капельным поливом И вот видите они у нас и высокие С другой стороны с бордюрами Поликарбонат 75 см высоты Это обеспечивает громадное питание растений чудеса Это продвинутая технология Удачи на даче вместе с томатиками и перчиками господа в придачу